Вы постоянно чувствуете усталость, но не знаете почему? Выполнение даже самых простых и быстрых задач заставляет вас чувствовать себя измотанным и уставшим? Чтобы узнать подробности, мы подготовили видео о семи признаках эмоционального выгорания. Хроническая усталость может быть вызвана целым рядом различных факторов. Обычно виноваты такие вещи, как неправильное питание, обезвоживание, недостаток физических упражнений и недосыпание. Но что если проблема не в физическом здоровье, а в психическом? Если вы правильно питаетесь, много спите и регулярно занимаетесь спортом, но все равно с трудом выдерживаете основную часть дня, то усталость, которую вы чувствуете, скорее всего, вызвана эмоциональным и психическим расстройством. Учитывая это, вот шесть возможных психологических причин, почему вы постоянно чувствуете себя уставшим. Во-первых, ваша жизнь перенасыщена. Вы переживаете сейчас особенно трудный период в своей жизни. Например, смерть близкого человека, конец важных отношений или адаптация к незнакомой обстановке. Это может быть настолько сложным, что вы начинаете чувствовать себя измотанным, постоянно пытаясь справиться с этим. Слишком много давления на вас, слишком много решений, которые нужно принять, слишком много обязанностей и ответственности, которые нужно выполнить. Вы чувствуете, что вам больше нечем дышать. И вы всерьез начинаете думать, что находитесь в нескольких сантиметрах от психологического срыва. Во-вторых, вы находитесь в токсичной среде. Ваша семья почти никогда не ладит друг с другом. Ваши родители постоянно кричат друг на друга. Или, возможно, вам кажется, что все они просто пользуются вами, совершенно не заботясь о вашем личном благополучии. Может быть, вы постоянно чувствуете себя выгоревшим из-за работы. Ваш начальник перегружает вас работой до такой степени, что у вас уже нет баланса между работой и личной жизнью. Или, может быть, ваши товарищи по работе пытаются перессорить друг друга. В любом случае, пребывание в токсичной среде постоянно подвергает риску ваше психическое здоровье и отнимает у вас много сил. В-третьих, вы пренебрегаете заботой о себе. Вы не заботитесь о себе. Вы перестали правильно питаться, почти не высыпаетесь, не следите за своим здоровьем и не поддерживаете физическую форму. Кроме того, вы не находите времени для себя, чтобы заняться любимым делом. У вас больше нет личной жизни, вы не проводите время с друзьями и семьей. И что хуже всего, вы потеряли связь с самим собой. В-четвертых, вы постоянно чувствуете волнение. Нередко люди, страдающие тревожными расстройствами, постоянно чувствуют себя измотанными потому что ваш мозг всегда находится в состоянии повышенной готовности, в режиме борьбы или бегства. Вы часто испытываете внезапные скачки напряжения, что приводит к тому, что вы чувствуете себя умственно и эмоционально опустошенными. Усталость часто возникает потому, что ваш мозг постоянно работает на скорости 100 миль в минуту, размышляя и зацикливаясь на всех возможных вариантах того, как что-то может пойти не по плану. В-пятых, вы страдаете от депрессии. Хроническая усталость является одним из основных критериев для постановки диагноза депрессии, наряду с чувством грусти, пустоты, одиночества и безнадежности. Когда вы находитесь в депрессии, у вас нет ни сил, ни мотивации что-либо делать, даже то, что вы раньше любили и от чего получали огромное удовольствие. Вы чувствуете усталость даже тогда, когда просто лежите в постели целый день. Вы задаетесь вопросом, какой смысл вообще что-то делать? Вы становитесь эмоционально безразличными, бесчувственными и апатичными. Это такая усталость, которая не проходит, независимо от того, сколько вы отдыхаете, едите или спите. И в шестых, вы постоянно находитесь в состоянии стресса. Вы напрягаетесь из-за того, что хотите получить хорошую оценку, не успеваете в срок или не заканчиваете проект. Длительное воздействие высокого уровня стресса является одной из основных причин эмоционального и умственного истощения. Когда вы испытываете напряжение, ваш организм включается в работу и тратит всю свою энергию на то, чтобы справиться с тем, что вас так напрягает. Исследователи обнаружили, что переизбыток кортизола и адреналина может со временем измотать вас и даже привести к психическому или эмоциональному срыву. Иногда для лечения переутомления недостаточно просто отдохнуть и расслабиться, правильно питаться, много спать и регулярно заниматься спортом. Важно докопаться до корня проблемы, чтобы знать лучший способ ее лечения. Относитесь ли вы к какой-либо из перечисленных здесь причин? Что вы планируете делать дальше? Если вы беспокоитесь о своем психическом здоровье, обратитесь к терапевту или психологу сегодня и получите необходимую помощь, чтобы решить свои проблемы наилучшим образом. Кто знает, может быть, это поможет вам снова почувствовать себя на высоте.